Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только в смарт-часах. Томас, значит, с венской студии написал, что вот этот циферблат, еще один, который я покажу далее, будет до 9 числа бесплатно, включительно. Что мы, значит, здесь с вами видим? Сколько на натопали шагов. Здесь соцебиение у нас, значит, с вами, а здесь оно будет отображаться. Дальше два виджета. Здесь у нас число месяца, день недели Заряд батареечки, и вот он здесь видно. Дальше вот здесь у нас настраиваемая область. Пожалуйста, можете выбрать что-то настроить. Здесь тоже тап. Здесь же у нас, как вы видите, уже обозначено будильник. И с этой стороны сообщение. Естественно, если мы тапаем по сердечку, именно по сердечку, у нас идет измерение пульса. Ну и время цифровое, доступно как в 12, так и в 24-часовом варианте. Давайте пойдем быстренько в настройки, посмотрим, что у нас тут есть. Во-первых, изменения цвета, раз-два, это третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Десять цветов доступно, и здесь, пожалуйста, изменение топ-зоны. В данном случае можно поставить виджет. Скорее всего, давайте посмотрим. Я даже не смотрел еще. Думаю, быстренько поделюсь с вами данной информацией, чтобы не забыть. Раз и да, да, да, да, да. И здесь тоже у нас виджет ставится. Мы поставим сюда. Что мы поставим сюда? А поставим кому сюда? Барометр. Хоп, все, нажали и получили мы. Вот такой вот циферблатик. И теперь следующий циферблат. Так, ну и вот, дорогие друзья, следующий циферблат. Режима вот сейчас включен. Вот так он будет выглядеть у нас воочию. Ну, как всегда, видите, детализация, венская студия. Все как полагается. Сделан, конечно, он шикарно. Специально поближе вам показываю, чтобы вы тоже так же, как и я, смогли все рассмотреть. Сейчас я выключу режим аут и поехали мы с вами дальше. Что у нас? Вот здесь у нас таб зоны прописаны уже, как вы видите. Так, далее еще где-то у нас здесь, по-моему, наставим. Но сейчас мы все разберемся с вами потихонечку. Венская студия, цифровое время. У нас, значит, вторник, здесь месяц, число месяца. Далее у нас здесь с вами заряд батареи доступен. Здесь сколько мы прошли шагов сколько мы прошли шагов. Смотрим по табзонам. Первая табзона ⁇ будильничек. Вторая табзона ⁇ у нас календарик. Еще одна табзона с этой стороны ⁇ у нас сообщение. Здесь у нас с вами что? Набор номера. Ну, как обычно в случае с Томасом. Так, еще смотрим, какие-то табзоны у нас где-то есть. Так, вот там зона настроечки. А, с этой топ-зоны почта открывается, я ее просто... А, нет, музыкальный плеер. Ну, он у меня удален, поэтому не открывается. У вас он будет открываться, если вы его не удалили. На заряд батареечки нажимаем, ничего не происходит. Нажимаем на день недели. Если мы вот сюда нажмем, ничего не происходит. Ну и давайте с вами теперь по настройкам пройдемся чтобы знать, что ж у нас тут есть. Цвета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 цветов и все. Все, дорогие друзья, в плане или на данном циферблатике. Но выглядит он действительно неплохо. Умеют делать люди в Австрии, да и у нас разработчики умеют, слава богу. Вы были на канале SmartWatch. Пока. Запомните, до 9 февраля включительно бесплатно.